Здравствуйте, дорогие друзья! Нас неоднократно спрашивали, как заваривать Иван-чай. Мы уже писали об этом и каждый раз. Не ленимся еще раз вам рассказать или написать. Ну и в этот раз, дорогие чаеманы, начнем с того, что ничего особенного в его заваривании нет. Цена это чай? Да. Но расскажем, как его завариваем мы, и какие все-таки особенности есть. Повторюсь, это лично наше видите. Сначала нужно заварить как властную Просыпать его, него а, из расчета на одну чашку 3-4 грамма заварки и залить его кипятком. Ввязываться о спор температуры кипятка мы можем, но не будем. Чайник зашумел, это приблизительно 85 градусов. Пока суть до дела процесса температура, конечно, меняется. Но кому интересно, градусник вам помнит. Заливаем его кипятком чуть меньше нужного объема, примерно трети. Ставим 5-7 минут и доливаем до полного объема. Уже Дальше нужно насытить кислородом заварку. Для этого если у вас френч пресс, то мы просто немножко поработаем поршником, чтобы захваченный выше уровня воды воздух опустился до дна. Это нужно для того, чтобы чай подышал, после чего наливаем. Если же у вас заварной чай, то вспоминаем, как в старых фильмах чай женил. То есть поднимали чайник выше, тонкой струйкой вливали в чашку, а потом выливали его обратно, завар, и так несколько раз. чай. Можно заваривать несколько раз. Пишут, мол, три раза, но мы завариваем два. Это не экономия. А вот магазинный чай, или если вы его таковым считаете, лучше заваривать один раз. Но есть исключение. Так называемый городецкий чай. Это рецептура заваривания Иван-чая. О нем мы расскажем в следующий раз. Если вам это любопытно, возможно, вы нам расскажете, как вы завариваете Иван-чай? Пишите в комментариях свои вопросы, рецепты заваривания. А вот самые интересные мы опробуем и снимем видеоотчет. Приятного и вам, вам и правильного пить. чаепития! Сначала, давайте нужно как вы завариваете чай? Вы уже писали об этом каждый да? раз. Пока отсутствие дела, 85 раз. Олень! Приятного вам и правильного чаепития!